Глава седьмая. Встреча. Анна проснулась от странного чувства присутствия кого-то рядом. Испуганно осмотрелась и взглянула на часы. Было около двух часов ночи. «Опять мне что-то мерещится», — подумала сонная девушка и перевернулась на другой бок. Она попыталась снова заснуть, но не получилось. В голове постоянно всплывало подводное видение. И везде, куда бы она ни посмотрела, она видела этот светящийся голубой взгляд. «Хвост! У него был рыбий хвост!» Перекри... – перекрикивали друг друга мысли в ее голове. Сделав еще несколько попыток уснуть, Анна сдалась. «Все. Пойду-ка я на берег подышу. Глядишь, ночной океан поможет успокоить мою растревоженную психику». Анна наспех оделась, взяла с собой полотенце и вышла из номера. Проходя через сад, девушка вдохнула умиротворенность свежей свежесть тропической ночи и немного успокоилась. Сверчки, убаюкивающие, выдавали мелодичные трели, напивая окружающему миру свою колыбельную. Темное, мерцающее пространство океана восхищало своей красотой и неизведанностью. Аня ощутила, как морской воздух освежил ее утомленное лицо и тронул распущенные волосы, спадавшие каштановой волной до поясницы. Путешественница глубоко вздохнула и не спеша направилась к краю пляжа на свое привычное место. Она хотела взять лежак, но все они были сложены друг на друга и охвачены металлическим жгутом. Что ж, посижу на полотенце не сахарное, решила девушка. Слева недалеко от ее обустроенного местечка виднелась громоздкая каменистая глыба, завершающая линию отельного, линию отельного пляжа. Анна видела ее и днем, однако ночью она выглядела немного устрашающе. «Может, распеститься поближе к отелю», — подумала путешественница, останавливая свой взгляд на неприветливой глыбе. Но местечко, столь обогретое днем, звало путницу к себе, обещая уют и безопасность. Анна поддалась его зову и поспешила туда. Она расстелила полотенце и села в медитативную позу, скрестив ноги. Утопающий в ночи океан был потрясающим. Из темноты одна за другой накатывались тихие волны по серебренной луной. Свет ночного светила окутывал берег какой-то сказочной дымкой. И казалось, что все это происходит на другой планете. Анна молча смотрела прямо перед собой. Ночной пейзаж, и правда, подействовал на нее успокаивающе. И она, зевнув пару раз, почувствовала желанное расслабление. Однако подводное видение все равно не выходило у нее из головы. «Надо же!» – думала она. «Похоже, этот мужчина преследует меня. Но зачем?» Мысли Анны накатывались в ее голове, как океанские волны на берег. Она вытянула свои длинные стройные ноги и коснулась ими мокрой каемки песка. Очередная волна щекотливо поцеловала кончики ее пальцев, что вызвало на лице девушки улыбку. «Какой ты ласковый и добрый океан! Жаль, что ты меня больше не слышишь, как раньше. Но я все равно благодарна тебе за все!» — тихо произнесла она. Мягкий свет луны осветил капельки темной влаги, оставшиеся на коже и игриво переливающиеся, словно бриллианты. Анна легла на спину и замерла от на нее красоты. Бесчисленная россыпь звезд сияла на темном лике неба, и казалось, что нет конца и края этой фантастической Млечной Галактики. Как начинающий астролог, Аня уже знала многие созвездия, но здесь, в этой части неба, она не могла их найти. Странно. Почему здесь нет даже самого крупного созвездия Большой Медведицы? «Это, насколько я понимаю, тоже северная часть неба, как и у нас», – размышляла девушка. «Потому что ты смотришь на него под другим углом», — услышала она в ответ мягкий мужской голос. «Кто здесь?» Анна молниеносно вскочила, ошеломленную услышанным, и испуганно обернулась, чтобы разглядеть говорившего. «Твой друг. Саша, ты что ли?» «Нет». От страха девушку бросила в холодный пот. Она видела, что рядом никого не было, но голос звучал так, будто этот друг был совсем близко. «Извините, но вы пугаете меня. Где вы, за камнем?» Аня быстро сорвала полотенце земли с намерением убраться отсюда поскорее. «Да!» — ответил голос. «И что он там делает в ночи?» — пронзила мысль подозрения ее красивую голову. «Я здесь, чтобы увидеть тебя, Анна!» Девушка остолбенела. Из-за каменной глыбы, освещаемым мягким ночным светом, появился он. Тот самый длинноволосый мужчина из ее снов. Он выплыл из накатывающихся волн, омывающих глыбу, и, придерживаясь руками, сел на пологую ее часть. Лунный свет струился по его телу, от чего белая кожа слегка светилась. Он встряхнул головой, и его темные длинные волосы ровно распределились по плечам и спине, спадая до талии. Анна медленно перевела взгляд на его ноги. «Не может быть!» – ужаснулась девушка. Перед ее взором изгибался мощный рыбий хвост. «Здравствуй, Анна!» — сказал он, не открывая рта. Анну охватила дрожь. «Господи Боже!» — крутилось в ее сознании. «Это бред какой-то!» От страха она чуть не описалась. Девушка собралась было бежать, но тело ее не слушалось. Прямо как во сне мелькнула острая, как нож, мысль в ее затуманенном сознании, готовом отключиться. А торопилым взглядом она скользила по телу мужчины, сверху вниз, снизу вверх, не веря своим глазам. Ее сердце билось, как пулеметная очередь, дыхание сбилось, а он завис в ужасе, пытаясь разобраться в невероятности происходящего. Мужчина был крупным и высоким, около двух метров. Лицо его было абсолютно человеческим. По бокам его мощной шеи виднелись странные линии, но из-за свисающих волос и темноты трудно было разглядеть детали. Он ласково смотрел на Аню своими порыбьи, большими, слегка светящимися голубым светом глазами. У девушки пересохла во рту. Она, обескураженная, стояла и смотрела на это нечто и не понимала, что происходит. Внезапно Аня поняла, что, наверное, просто уснула на берегу и попыталась себя ущипнуть. Но ее рука словно окаменела, что не дало ей пошевелить даже мизинцем. Теряя рассудок, девушка тихо промямлила, еле выговаривая слова кто?» «Я твой друг», — ответил мужчина, по-прежнему не открывая рта. Она осознала, что ясно и четко слышит его голос в своей голове, но его губы при этом остаются неподвижными. «Я, видимо, сошла с ума», — кольнула мысль ее сознания. «Нет, Анна, ты в порядке, и ты не спишь. Не бойся меня. Позволь, я расскажу тебе, кто я, откуда и зачем тебя потревожил». Анна по-прежнему с ужасом смотрела на ночного гостя и пыталась себя ущипнуть. А он спокойно продолжил свой мысленный диалог. Девушка заметила, что речь его отличалась от обычной человеческой речи. Фразы были короткими, словно ему тяжело было подбирать слова, словно он переводил их с языка другой цивилизации. «Анна, не пугайся меня и не удивляйся, пожалуйста, что я говорю с тобой таким непривычным способом. Этот способ вы, люди, называете телепатией. К сожалению, мне не знакома артикуляция человеческих звуков, но поверь, телепатический язык – межгалактический язык. И то, что ты меня сейчас слышишь – это счастье». «Я боялся, что ты не услышишь меня, так как человечество на сегодняшний день не умеет принимать телепатические сигналы». Анна с трудом удержалась на ногах от его монолога. Глядя на испуганную девушку неисмотримо теплым взглядом, мужчина продолжал. «Анна, я являюсь представителем цивилизации, обитающей в водной части этой планеты на том уровне, где воды всех океанов сливаются в единое целое». Проще говоря, я и мои сородичи живем в глубинах океанских вод. Это не должно тебя удивлять. Человечество знает, что планета Земля большей своей частью состоит из воды. И вы, люди, видите лишь малую часть представителей океанских жителей, которая доступна вам и вашим приборам. На сегодняшний день океаны изучены человечеством лишь на мизерную долю. Можно сказать, что вы ничего не знаете про них. «Вы знакомы лишь с теми обитателями, которые живут практически на поверхности. Остальные живут очень глубоко, и глубже всего живем мы». Анна слушала его, не душа. Казалось, что каждое его слово проникает в ее замерзшую душу и пробуждает в ней какие-то спящие островки бессознательного. Постепенно она почувствовала, что ее тело оттаяло, и она так и себя ущипнула. Но видение не исчезло, и она не проснулась. Мужчина продолжал. «Я наблюдаю за тобой уже давно, и с особым трепетом я ждал твоего рождения в этот раз, ибо нам отведена встреча, которая может все изменить. Не удивляйся, но именно я привел тебя при помощи световых нитей, связывающих нас сюда, на Кубу. В этот год открываются вселенские врата для встреч с теми, кто тебе дорог» даже если ты не помнишь и не осознаешь этого. На этих свиданиях можно изменить решение, которое привело к бесконечно долгой разлуке с теми, кого ты любишь, с теми, частью чего ты являешься». Мужчина сделал многозначительную паузу, продолжая ласково смотреть на Анну. Девушка, по-прежнему пребывая в глубоком шоке, молча смотрела на него широко раскрытыми глазами. Ее взгляд жадно впивался в красоту мужского лица, а взбудораженный он пытался разобраться с рыбьим хвостом. Анна ощутила, как внутри нее начинает расти настоящий девятый вал, в котором утопает все привычное понимание мира. Медленно она осела на полотенце и закрыла глаза. Как только она сомкнула веки, все ее нутро сжалось в крохотный комочек, готовый разорваться. В голове, словно в тумане, молниеносно стали проноситься какие-то ленты с ускоренными сюжетами чьих-то жизней. Неужели это были и были ее жизни? Тяжелейшим камнем влетела она куда-то в черную пустоту, без чувств, без желаний, без сознания. Вдруг она резко очнулась и обнаружила себя на том же месте у воды. Волны ласково шумели, омывая берег. Вспомнив, что она только что видела здесь мужчину-рыбу, девушка посмотрела в его сторону и, увидев ночного гостя на прежнем месте, сдалась. Мужчина продолжал ей что-то говорить, но она уже не слышала, а только смотрела на него во все глаза, потеряв под собой почву реальности. Постепенно стал заниматься рассвет. Отбльские утра подсветили гладь океана и две одинокие фигурки, застывшие на берегу. Аня, ничего не понимая, рассматривала его темный блестящий хвост, лицо, волосы. Внезапно она почувствовала резкое, непреодолимое влечение к нему. Ей захотелось броситься ему на шею, расцеловать это красивое лицо, прижаться к широкой груди. — Как ваше имя? — услышала она вдруг свой хриплый голос, удивляясь тому, что говорит. Мужчина нежно улыбнулся и ласково, чем прежде, ответил — Ален, так мое имя прозвучит на твоем языке». Ален, растерянно повторила девушка. «И вы наблюдали за мной?» — снова прозвучал ее голос, но уже более уверенно подавая первые признаки жизни. «Я наблюдаю за тобой уже не одну тысячу лет в вашем летоисчислении. Я наблюдал за всеми твоими жизнями. Я очень ждал этой встречи с тобой, Анна» взволнованно произнес мужчина из океана, неотрывно смотря на потерявшуюся девушку. Первые яркие лучи солнца внезапно осветили небо и нежнейшими бликами легли на воду. Неожиданные крики пролетающих мимо чаек вернули девушку к жизни. Нахмурившись, она посмотрела на Алина, но уже как-то по-другому. В глубине своей души она почувствовала, что больше не боится его и точно его знает». Анна медленно встала и, не сводя взгляды с Алина, сделала два решительных шага по направлению к нему. Ее босых ног коснулись теплые утренние волны. Алин приподнялся на своих мускулистых руках и как-то весь распрямился. Его глаза, и без того большие, распахнулись еще шире, а раскидистые плавники на конце хвоста нервно захлопали по камню. Краешком зацепившегося за реальность разума Аня понимала, что все это похоже на какой-то бред, иллюзию, сумасшествие, но преодолевая сомнения и страх, она твердо решила дотронуться до своего видения. Сделав еще один шаг в его сторону, она сократила расстояние между ними до метра. Девушка уловила тяжелое дыхание мужчины и решительно посмотрела ему в глаза». В утреннем освещении было видно, как его зрачки сильно расширились. Анна медленно протянула к нему свою тоненькую руку. В ответ он поднял свою. Все происходило так медленно, что сантиметровая дистанция между ними казалась километровой. Будто в замедленном кадре соприкоснулись они своими указательными пальцами и замерли. И в этот миг... Аня ощутила, что ее мир с грохотом провалился, куда-то переворачивая все ее существо. Ей захотелось изо всех сил закричать, то ли от радости, то ли от боли, то ли от страха. И она закричала, стремительно падая в бездну чувств, мгновенно вспыхнувших и уносящих куда-то в соленых потоках, хлынувших из ее глаз.